Yeah. Да. Да. Yeah. Я начну. Итак, случилась одна хуйня. Мы только что хотели запустить стрим, это экстренный видос, он выходит прям. Очень экстренно. Очень видос. экстренно. Что хотелось бы сказать? Ну, во-первых, СТС. Уебаны, иди на... блядь. Идите иди на... нахуй. Просто иди нахуй, блядь. Все российское телевидение идет нахуй. То есть, блядь, я просто введу пример. То есть, знаете, почему мы сейчас не стримим? Потому что э, ёбаный Ютуб вместе с СТС решили нас заблокировать. То есть у нас сейчас на 90 дней как минимум заблокированы стримы на нашем мейн-канале, на котором вы меня сейчас смотрите. И что хотелось бы сказать, ну это пиздец. Они реально охуевшие. То есть, блядь, я еще бы ничего не сказал, если бы такая хуйня была бы у всех. Но я захожу в тренды Ютуба на стриме. Думаю, ну, Снейл Кик смотрит, этот самый, блядь, там, не знаю, Типедик тоже смотрит. Там есть куча еще, там, Юлик вообще видосы записывает, то есть, да? Да, да? да, Я подумал, блядь, ну можно же, наверное, смотреть, там, я слышал, братишкин там, мотал немного, чтобы не, заб, не забанило. Но я думал, ну, похуй, я тоже помотаю, я тоже мотал, я не смотрел в одном куске. А оказывается, так могут делать ну, хоть... только те пацаны... У которых, сука, есть ёбаная партнерка. То есть, те, которые начинают с нуля, им, блядь, нельзя такой хуй не допускать, потому что, блядь, нельзя. Ну просто нельзя. Ну, типа, все, нам нельзя. У нас нет партнерки, мы сосем хуй. Это 90 дней бана. То есть, это 3 месяца, да, блять. 3 ебаных месяца. Это еще не факт, что они нам потом разрешат стримить. Да. То есть этот канал по стримам из-за этой ебаной хуйни сейчас по тупо можно сказать, ну все стримы офнулись, больше не будет стримов на нашем моем канале. Но мы конечно же, блять, вывернемся из этой ебаной жопы. И хуй вам, у нас не достанется до конца, блять, не достанется. У нас есть старый добрый канал Content Makers, ну он называется. Пару на русском. На, русском Maker, на, на русскими буквами и что я могу сказать? Все, просто заходите. Все. Заходим. Ссылка в описании, там старый канал и там будет стрим. Я думаю, через минут так 10, я думаю, сразу его запущу, как выпущу этот ролик. Ну и от зависимости, как опять-таки же наш дорогой YouTube загрузит. Но. Это, честно говоря, просто пиздец. Я бы сейчас мог бы нахуй так беситься, но уже, блядь, сил уже нету, нету, нету, уже. Сил. Все, мы уже пять раз пробовали запустить. И главное, не то, чтобы сделать плашечку, просто ваши стримы сейчас заблокированы. Ты должен сам ебать себе Найти мозг? эту суку, блять, надпись где-то написано. Где-то, что твои стримы сейчас э, временно рестрикто. То есть они заблокированы. И я посмотрел, да, так и есть. И наш канал пока что по стримам заблокирован. Так что фух, еще на стриме договоримся, так что приходите на стрим. Все ребята перехожи, по все поддержки, в пожалуйста, нужна да. ваша поддержка, нужна потому, поддержка что потому что очень... это очень это это, больной да. удар, это прям удар нахуй с ножа в живот просто, потому что я охуел. Я сидел вот просто вот микрофон на столе стоит, а вот просто вот так вот нахуй. сижу и просто охуеваю, слушаю другого Челика, такая же хуйня была, только из-за партнерки, просто. Еще раз хочу сказать СТСу, иди нахуй, тварь. Хочу сказать Ютубу, ты заебал нахуй делать все через жопу. Почему через Твич все нормально идет? На Твиче ты можешь стримить даже, блядь, ебаные СТС и так далее, ему вообще похуй. А тебе надо вводить свои ютубовские ебаные правила какие-то, блядь. Я уже жду этого дня, когда выйдет новая платформа, на которую все перейдут и все. То есть, чтобы этот нахуй Ютуб загнил, блядь, тварь что он реально бесит со своими правилами, блядь. Показал хуй видео, на нахуй, просто, блядь, сразу, блядь. Речь, age Restricted Strike, блядь, бан на 30 дней, жди, блядь, пока Нет, ты, я думаю, там будет пожизненный, блядь. А, и пожизненный бан. Сделал какой-то offensive content, там, блядь, как Эдвард Билл уебал кого-то. Все, сразу, блядь, три страйка, блядь, все там люди ему пишут, все, YouTube блокирует. Я понимаю это ради порядка, но, сука... Можно же, блядь, нормально сделать, блядь, по -по предупредить, что если у тебя нету партнерки, ты не можешь стримить какие-то определенные хуйни. Меня вот это раздражает. Ну а в целом, в принципе, все, переходите по ссылке, пожалуйста, выражайте свое э, понимание и свою поддержку, да, то есть в честь нас. Заходим на старых контентмейкеров, все ссылки будут в описании. Заходите на мою стенку ВК, кто там может меня найти. В общем, там, все и... в социальных сетях будет. Так что, ребят, пожалуйста, заходим. Стримы будут продолжаться на нашем старом канале. Так что оставайтесь с нами, ребята. Мы вас очень любим. Давайте, все. На вас мы не злимся. Мы сами виноваты в этом. Так что еще поговорим на стриме. Срочно переходите. Мам, давайте. Все, пока.